Приветствую тебя, Макс Вехов. Макс Вехов желает тебе успехов. Вот. Рекомендую пользоваться ЛХ-доставкой. Она помогает продавать. Вот я уже продаю. Поздравляем, вас купили Петр Чайковский, Лебединое озеро, 3ЛП на ЛХ. Вот. Вот. 90 гривен он стоит. Вот я подтверж... перейти к заказам. Вот я подтверждаю. Вот он. Этот самый Чайковский. Вот тут там на, на упаковке все есть. Все правда написано. Понятное дело, что он. Это О 90 гривен. Вот тут вот те самые конвертики исписанные. Ну, конвертики исписанные могу, принципе, и убрать. Там главное, что оно в кульке есть. Вот, подтвердить. Давай нажимаешь. Подтвердить, ну что за глюки, блин, а конченый, блин, интернет, что не подтверждается? Шо передумали что? Ну <смех> Глючит по-страшному этот компьютер, блин. А вот и слоя вот у меня девушка вот. Месяц назад заказывала слэр. Да что такое, блин. Что-то не получается этот самый, как я его, открыть письмо. Какие-то люки непонятные. И это не подтверждается. Странно. Надо, надо перезагрузиться. Потому что этот дурацкий интернет, одни проблемы из-за него. Ну, а ну, а это вот пришел новый ответ. А ну. чаще сообщение и ответить о скоро деньги будут окей хорошо как только как только поступит так и объявление удаляю Жду. Ну лучше так. То есть люди вот, тоже а -а не хотела покупать. И все равно вот это самое все-таки решила купить. Чего бояться? -те? Наверное проверяла меня на целый месяц на стойкость что ли. Странные люди. Ну месяц без слоя пожила. Ничего страшного. Думаю, это не еда. Как бы проживет и больше, если... Не так уж хочется слушать его. Так, а что вот это не получается, не пойму. Ну, подтвердить, что она не подтверждается. Дурацкая система. Поздравляем, у вас купили. Ну, перейти к заказам. Ну, ничего она тупит. Подтвердить. Ну, что она не нажимает? Вот, это четвертый заказ у меня. вот, Эти уже оплаченные, тут общая химия, манипуляторная мышь, монета 1 копейка 1945 -го года. И вот Петр Чайковский. Ну и что они это что, передумали что-то? Что-то не получается подтвердить. Мои покупки мне ничего не покупаю. Я только продаю на а Улыксе. Ничего не получается ну блин, дебильная хуйня. Вот честно, вот этот, что на не получается, а конечно надо перезагрузить компьютер по-другому. Я думаю, что дело в чем-то в другом. Конченный компьютер, хорошо. По другому никак. Ладненько. Сейчас это перезагружаться долго будет, поэтому у меня компьютер перезагружается долго. Желаю успехов, тебя, Макс, успехов, вот. Поздравляю, вас купили Петр Чайковский Лебединое озеро 3 ЛП на УЛИКС. Только что Иван Бойчук купил у вас Петр Чайковский Лебединое Озеро за 90 гривен. За товар сейчас заблокированный на счете покупателя. Вам нужно подтвердить продажу в вашем профиле ЛХ в течение двух дней, иначе деньги за товары автоматически вернутся на карту покупателя. Обратите внимание, кнопка «Купить» не будет отображаться на странице вашего объявления, пока вы не подтвердите приобретение товара или отклоните его. Успешных вам продаж! Вот, рекомендую вам пользоваться лык-доставкой. Надежно, я уже это четвертое товар продаю. <coughs> рекомендую. Вот, подтвердить. Ну, и что не подтверждается? Опять. А, вот Сообщение какое-то. Ну, пока ничего не пришло. Странно. На... А вот кстати. Ну, пока ничего не пришло. Ну, да шо на все лючит, а? СМС не проходило ну, СМС нет Оплатили Меньше 100 гривен что? пишет оплаченное вот я тут продаю с компакт диск муновский покупал за 45 продаю за 100 молоч ну, а бизнес есть бизнесю я ж себе купил монстров рок за 50 вот поэтому я должен был вернуть себе денежку тем более Слэйр денег стоит сейчас. Этой группы уже нету. Вот что, она не подтверждается. Ну и что делать? Странно. Странно, не могу подтвердить почему-то. Может, тут связано с антивирусником что-то оно. Сейчас глянем антивирусник, что он там показывает. А вот, вот, вот, под защитой все. Вот сумма 100 гривен пришла. Но это не по поводу... Да, Владимир. Привет, Владимир. Окей. Okay. Вот, денежка пришла. Все под все под защитой. Под полной защитой. Ну, что, ну, не, не это. А, вот, пришла. Только что пришла. А, вот, только что пришло. Так, сейчас... Блин, да шо он так глючит, ёбаный, блядь, врет этот, сука, конченный, блядь, компьютер, блядь, заебал нахуй. Да только что пришло. Так вот продаем через ОЛХ. но ну, это мазохизм какой-то, а не продажа. А, вот тут, по-моему, уже есть. А, все, вот это вот, да? вот сейчас вот отправил на эти отправлять так все вот так вот продажи совершаемая Ладненько. Тут у меня столько сегодня дел и посылку получать надо. И вот надо запаковывать и отправлять. <coughs> а с этим вот непонятно, что произошло, с этим дебильным ЛП. Что с ними делать, с этими. Что я не могу подтвердить? Что за бредять? Передумали, что так, надо удалять этот самый. Так, надо же теперь убрать... Все, тут я убрал. Hey. Вот продал. На УЛХ продал вот 3ЛП Чайковского. Оказывается, что мне не получалось, это из-за того, что вот в телефоне видите, надо было подтвердить смс пришла нужно было зайти и подтвердить я подтвердил теперь подтверждаю сделку здесь вот. пожалуйста подтвердите продажу вот я подтвердил все вот теперь вот трех дней ляляля сейчас вот. вот сегодня у меня насыщенный день так музычка это моя играет то я Ключу другую А хотя пускай играет. Они в принципе уже записаны, эти темы, но я хочу еще их. Это у меня я сейчас на барабанах хочу играть. Это мои тр, мои тренировочные записи, можно сказать. А в принципе это более качественная запись. Так, вот, значит, сделка подтверждена. Так, вот, значит, мне надо. Первая пожалуйста, ля-ля-ля. Есть. Есть. Сейчас мне надо будет эту посылочку. Ну, в бумагу, наверное, заверну. Вот. ТТН, вот. Ну и так, все. вот четвертый товар я продал вот первый я продал 25 декабря 2 26 декабря 3 9 января и 4 никакой э, 12 февраля вот 4 товара все есть контакт так отлично ну, теперь осталось запаковать посылочку тут она уже как бы это самое так что потихоньку потихоньку товар продается к сожалению слабенько Ну, новый год был в людей денег нет наверное вот вот видите уже все так что кто не успел тут опоздал скорее всего так и диск слоя вот это тоже тоже продал Муновский. вот будет отредактировать, другой какой-то поставить. Все, пока-пока.